Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике мы будем проходить модификацию Friday Night Funkin' в 360 градусов. Так, сейчас я выберу игру. А, Все обычно, обычный мод, тут у нас будет флексить котик. Ставлю хард и включаю данный мод. В общем, давайте без лишних слов. Просто проходим мод, он достаточно такой трудненький, особенно в хард. У нас тут диалог, но я ничего не понимаю, в принципе, на английском. Но тут о чем то они разговаривают, ничего не понятно, бро я понял слова, бро! Воу! Wow. speak ИНГЛИШ В общем, сейчас закончится диалог. И мы сейчас будем проходить. И я надеюсь, то, что вам интересно. Вот все началось. Ладно, я буду мало говорить. Так, в общем, погнали. Так, что-то не мажут головой. Так, давай. Йоу, все машем головой. Так, но. Ну. давайте. О, все поперло. Блин, волнуйся, жесть. Так, давай. Он поет. Так. Блин, сложно. фух, Аж мурашки по коже. Нифига, он там флексит. Так, буду говорить, и не особо много. Блин. Просто слушайте. <с up> так. Он поет, он тут флексит вообще прям. Так. Блин, ну это все-таки хард. Что можно еще ожидать? Фух. Блин. Так. Он что-то флексит, флексит. Я надеюсь, что вам интересно данный ролик смотреть. Так, я, кстати, уже снимал ролик в 360, это был Among Us, и вам, в принципе, понравился, поэтому я решил попробовать Friday Night Funkin' в 360. 360, градусов. Но я думаю, то, что он не такой уж сложный для тех, кто 24 на 7 проходит на харде уровни такие, ну, точнее, моды, да и, в принципе, игру. Так, что-то машем головой, машем, машем, да, блин. Я, кстати, наберем много лайков под этим роликом, и я выпущу мультик «Friday Night Funkin». Просто я хочу понять, интересно ли вам такая идея. Просто если вам интересно, то я сделаю мультик про «Friday Night Funkin», а может даже сериал. Кто там знает. Но все, в принципе, зависит от вашей активности. Так, он что-то флексит, флексит, флексит. Все мы флексим... блин. Флексим и качаем головой. Казалось бы, простая игрушка. А, всем закончился уровень. Ну, все, машем головой. Йо. Музыка, кстати, мне нравится в этом уровне. А, блин, в, в этой игре. Так, все, у нас сейчас диалог. Мы говорим с котом. БФ. Что это значит? Так, ладно. Что-то они тут болтают. Фух. Ух, блин, уже потно. У меня ж мурашки по коже. Так, все поговорили и опять. Блин, я представляю сейчас, как вы пальцем там крутите экран, чтобы усидеть, как это все происходит. Но я думаю, то, что Friday, Friday Night Funkin' 360 поинтереснее, чем Among Us 360. Так, он танцует, вообще танцор. Так, давай. О, и все, и наш черед. Так, Так, блин, а... а я даже не знаю, что говорить. Сложно. Так, нифига он тут флексит, танцует. Ну, а, кстати, смотрите, я не пропустил еще ни од... Так, я не пропустил еще ни одной из стрелочки. Ух, не ⁇ ёлки-палки, Вот это его там рвет. Блин, я что-то говорю, говорю. И тут резко все начинается. Он танцует, а вообще танцор... Да, блин, у меня мурашки почему-то прут по коже. Блин, такой интересный и сложный уровень. А, это ужас был. Сейчас. Ай, блин. Фух. Так, ну все, Ну все, вот я и сказал, что все. Ой, блин, ну... Ай, я даже говорить не успеваю, потому что не о чем говорить, хотя, в принципе... Ёлки-палки, вот это... Это ужасный уровень. Это ужасно сложный уровень. Я больше не знаю, что говорить. Ну и в принципе сложно говорить. Но я думаю то, что вам все равно интересно смотреть, так как здесь классная музычка. Так, классная музычка. И в принципе тут ä, можно просто слушать музыку. В принципе я думаю то, что ролик и без моего голоса, блин, получился бы интересным. А вот это уже сложно. Это уже очень, очень сложно. Фу. Блин. Ух, я же скажу, я же заговариваюсь. Так. Ага. Вот так, диалог. Диалог, который мы вообще ничего не понимаем. Так. Ну, что-то... вообще я не понимаю? Блин. Лучше бы они побольше поговорили, просто передышку взять. Ну ладно, все, давайте без передышек. Давайте сейчас мы его порвем. Этого кота. Хотя он, в принципе, больше похож на волка какого-нибудь или собаку. Но он классно флексит. Ну что, когда мы начнем уже... Когда мы начнем. Давай, все. Погнали. Во, все, он начал танцевать, вообще. Кстати, мне очень нравится этот мод. Мне очень нравится этот мод, так как кот прикольно танцует. Мне сначала да, блин. мне сначала показалось то, что данный уровень прям не такой уж сложный, хотя в принципе в начале говорил то, что он сложный. Но сначала кажется то, что он не такой уж и сложный, а блин, когда ты уже достаточно много прошел его, уже начинается очень сложно. Фух, блин. Так, давай. Волк, кот, окей, Собаков, лекси это неплохо. Так, он танцует, танцует, а мы отдыхаем, я хотел сказать. Тут отдохнешь так. Ну, судя по статистике, видео про манкас не так уж и много людей смотрят 360 до конца. Но все же давайте, наверное, допройдем этот левел. Да пройдем этот левел и тогда закончу серию. Так. Мне просто интересно, много ли вообще людей досмотрели серию до этого момента? Так. Давайте, кто досмотрел до этого момента ролик, то тогда пишите в комментарии. Слово колбаса. елки палки нифига! Вот это нахлып стрелочек. Блин, ребята, вы заметили то, что я ни одной стрел... Ни одной стрелки не пропустил. Вот это я вообще... Даю. Ну, в принципе, не так уж и сложно научиться играть в эту игру. Я, в принципе, говорил то, что я плохо в нее играю. Но что-то сейчас потренировался. Но и в принципе, не сложно. Ну не так уж и сложно. Вот сколько раз я за этот ролик приобулся. То есть я сначала говорил то, что сложно, потом легко. Потом вроде говорил то, что сложно. И опять... И опять 20... 20 лет строгого режима. Про что я вообще сейчас говорю? Так. Когда уже левел закончится-то? Я, кстати, в принципе, вроде научился играть в эту игру, но я до сих пор не понимаю, когда закончится левел. Напишите в комментарии, как понять то, что сейчас закончится уровень. А, вот, вот он закончился. В общем, вот такое прохождение получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментарии слово колбаса. Пока.